тельцы приветствую вас сегодняшний прогноз может быть для вас очень интересным поскольку будет затронута тема партнерства на ближайшее время ближайшие три недели даже больше и я думаю что тут у вас конечно будут происходить очень серьезные события вашей жизни. Ну и плюс сюда еще и добавятся интересные события, которые ну, на самом деле займут по длительности 4 месяца и будут разделены на три периода. Но ну, сегодня мы рассмотрим вот как раз первый период, первый час, когда Венера будет находиться в знаке зодиака Козерог. Козерог для вас связан непосредственно с девятым домом. Девятый дом – это высшее образование, это дальние поездки, путешествия, это связи с иностранцами, это туризм, ну, для тех, кто занят в сфере туризма. Также это еще может быть и юридическое направление. Но я могу сказать, что для тех, кто работает в этих отраслях, кто занят в этих отраслях или у кого есть какие-то знакомства и общение, то для вас эта тема будет тоже очень интересной на ближайшие 4 месяца, особенно финансовом плане. Поэтому я думаю, что вам это точно будет полезно узнать что же и когда нужно планировать Ну сама по себе Венера в Козероге она вам очень близка поскольку она определяет зрелый подход к любым событиям и она держит все эмоции в узде все подчиняет логике она более рациональна правильно она рассчитана на денежки на доход, на выгоду с 5 ноября по 18 декабря Венера будет прямой. С 19 декабря по 28 января она будет ретроградной. Поэтому все важные финансовые вопросы нужно успеть закрыть до 18 декабря. И уже с 29 января по 5 марта она снова будет прямой. Вот такой вот будет длительный период. Ну, а с чего, собственно, начинается этот период? 5 ноября произойдет новолуние в скорпионе скорпион для вас это дом партнерства то что-то для вас будет как-то переначено по этой теме что-то отойдет в прошлое а может быть наоборот что-то вы возьметесь более активно ну, захотите вдруг отвоевать завоевать может быть что то что вам принадлежит или что- то что связано с вашим партнером тем более, что Марс уже с 1 ноября будет идти по 7 дому и вы знаете, он все-таки тему партнерства делает немножко жесткой ну, даже немножко приличной делает ее напряженной а с 5 ноября по 14 ноября возрастает ваша творческая активность очень мощная энергия, харизматичность привлекательность, с помощью чего вы сможете добиться каких-то важных для вас успехов особенно, если они будут связаны с темой 9 дома, то есть с темой иностранцев, с темой путешествий, чего-то дальнего. С 12, с 12 по 18 здесь будет образовываться аспект от Марса и Меркурия. Опять же, в доме партнерства к Урану. Уран вашим первым. Что-то вы захотите оборвать, разорвать, с чем-то вы не захотите примириться. Причем, видите, тут еще Уран делает напряженный аспект сатурном к Водолею. А, знаете, какая-то вот, огромная сила освободиться вас. На самом деле этот аспект он и на все человечество подействует. Я подумаю, может быть, успею сделать какой-то прогноз. чем это может быть связано? Но возможен период серьезных каких-то революционных действий в это время, когда люди наконец-то захотят отстоять свои права в чем-либо. Ну и, соответственно, ваше настроение будет примерно таким же. Но это будет в основном касаться сферы вашего партнерства и также сферы вашего статуса в том числе. Благодаря благоприятному аспекту от Венеры к Урану, вы можете получить выигрыш только лишь в том случае, если ваша цель будет связана с чем то заграничным, иностранным, с высшим образованием, с минной философией. Теперь, с 19 ноября мы все входим в коридор затмений, который продлится до 4 декабря. 19 ноября состоится полнолуние, все в том же Скорпионе, никакого покоя никому не будет от него. Вообще Скорпион он требует действий, требует трансформации, перестановки сил, то есть он не дает, он требует восстановить, высвободить какую-то негативную накопившуюся энергию для того, чтобы расчистить вокруг пространства и снова все легко задышали. И я сделаю отдельный прогноз для всех на время этого коридора затмений. Следите за прогнозами, за анонсом. А пока могу лишь сказать, что для вас это точно 100% будет тема партнерства затронута. Из которой вам ну, желательно выйти победителем с, достойно, с достоинством борьба ожидает очень серьезная теперь с 23 ноября по 30 венера будет находиться в прекрасном аспекте к нептуну нептун для вас это зона 11 дома то есть это время когда вы сможете наконец-то Отдохнуть, расслабиться, возможно, интересное знакомство, возможно, какое-то заключение важного партнерства с людьми издалека. Денежки можете получить издалека. Можете ожидать получения каких-то важных подарков. Путешествия пройдут удачно. Ну, посмотрите, какой прекрасный аспект. Ну, шикарнейший. Между Марсом, Венерой и Нептуном. Просто, просто шикарный. Для партнерства очень хороший теперь еще с 27 по 14 декабря Венера будет идти на аспект на соединение с Плутоном это опять же аспект который считается миллионером во многих картах и он может принести как большую сильную любовь может принести Какие-то отношения, которые станут очень серьезными для вас, важными для вас, то есть, э, судьбоносными. Обязательно, обязательно подготовьтесь, ну, хотя бы морально <laughs> к этому времени. Еще с 13 декабря Марс перейдет из Скорпиона в Стрелец. Для вас Стрелец это уже зона чужих денег, зона денег вашего партнера. И, наверное, это время будет наиболее благоприятным для того, чтобы ну, делать какие-то изменения в сфере своей работы, хотя не забываем, что там у нас Венера будет ретроградной, но в принципе в работе она мешать не будет. Но если, например, вы захотите вкладывать какие-то свои ресурсы, то это будет не, не очень хороший период. Вот Наоборот, получать от своего партнера, то да, это уже благоприятное время. Также может возрасти ваша сексуальность. И плюс еще и Меркурий перейдет в Козерог. Это вообще благоприятное время тоже для поездок, для путешествий, для различных договоренностей. В общем-то, очень интересный, насыщенный период вас ожидает. Ну, по астрологической части мы сейчас закончили и переходим к следующей Итак, тактики давайте посмотрим что нам подскажет тару как вас будет принимать воспринимать окружающие по королеве мечей но ну, слишком прагматичными жесткими еще, еще здесь я э, уточнение выложила знаете как человек закон человек который рубит правду матку и по восьмерке кубков это может быть ситуация когда или кто-то от когда кто-то от кого-то уходит Вообще, вот, знаете здесь вот это сочетание похоже на разведенную женщину ну, очень очень интересно знаете как человек который одиночка действует в одиночку хорошо по финансовой сфере здесь туз кубков но это прекрасные новые возможности хотя сам по себе это туп, туз кубков не говорит о деньгах но тем не менее он говорит о том что ну, полная чаша будет хватать еще здесь есть указание на то что вы можете искать новые источники будете рассматривать еще какие-то варианты в плане получения финансов финансового подкрепление по поводу работы Здесь очень интересная ситуация. Здесь перемены. Здесь Это же сфера и здоровья, кстати. Для тех, кто болел, здесь возможно выздоровление. А по работе, для тех, кто, например, искал или у кого был длительное время застой, то здесь наконец-то дело сдвинется с мертвой точки. Произойдут очень важные перемены. Может быть, кто-то, кто уже устал и хочет отдохнуть, то здесь вас ожидает отдых. То есть, некоторая передышка. Может быть еще ситуация, когда кто-то долгое время искал, не мог найти. То, наконец-то, вы найдете то, что вы искали после какого-либо перерыва. Ну, еще эти карты указываются по сочетанию, что нужно хватать удачу за хвост. Не упустите свой шанс, который вам обязательно предоставится в этот период. По самым главным планам, целям здесь что-то нам придется отвоевывать любой ценой, скорее всего, это будет связано с благосостоянием, с финансами возможно будет у вас здесь, знаете, очень много указаний на что-то новенькое, на новые сферы получения финансов, особенно вот эта вот карта очень четко указывает, знаете, как новые новости получаете, вот, пожи пожи не всегда дают что-то новенькое Новости, поездки, что-то новое приходит в вашу жизнь. И, скорее всего, что-то будет связано с денежками. Теперь по девятому дому. Ну, поскольку он для вас активен, ну, знаете, я сначала так посмотрела, вроде все хорошо ни одного старшего аркана не выпало, вроде как рыцарь чаш, и он дает возможности, приглашения, радостные события, но тут раз и такая десяточка мечей, здесь что-то вас прерывается, мне почему-то кажется, что когда я задала вопрос, что что прерывается, что-то тяжелое, то, от чего вы устали как будто бы вы несли какой-то груз или вы не хотите больше нести какой-то груз серьезный и вы хотите быть налегке. Вот здесь вот похоже что вы освобождаетесь от чего-то освобождаетесь от чего-то тяжелого и переходите в стадию более легкого движения то что-то вам удается легко тяжести больше не будет по девятому дому теперь по ситуации в доме в семье ну здесь для женатых замужних то есть идет такой вот мужчинка и он идет с пятерочкой пентакли но тут у меня варианты такие или о, у кого-то в семье в паре не хватает денежек или например придется потратить денежки на такого человека возможно будет необходимость это лев Лев, кто у нас еще, огненный знак, овен или стрелец, ну или просто человек, может быть, какой-то родственник, близкий, именно тот, с которым вы живете, может быть, даже при и возникнет необходимость вложить в него денежки, ну, потратить. Просто человеку необходимо это. Теперь, интересная сфера по любви. Здесь вы активны, здесь все в ваших руках, здесь нет абсолютно никаких карми кармических <coughs> закрытых дверей. Затыков и по Тузу Пентакли ожидайте каких-то приятных сюрпризов. Я даже не буду больше ничему уточнять, потому что это, наверное, одно из самых удачных сочетаний, говорящие о том, что ожидайте подарки, ожидайте сюрпризы, ожидайте приятные встречи, приятные события. Все, что будет происходить, оно обещает вам удачу, выигрыш. Ну, для вас, понятно, это сфера партнерства, сфера детей, сфера развлечений. И ну и все. Ну, если кто-то мечтает о зачатии, то это значит будет зачатие. В общем-то, все, что касается праздников, хобби, удовольствия, здесь вас ожидают подарки, радость и удача. И обязательно проявляйте активность. Не сидите на месте. Нич не ожидайте. Хотя, если вы девочка, то... Возможно, такая активность будет от вашего мужчины. А если вы мужчина, то вам нужно активничать, вам нужно действовать. Теперь основной совет. Императрица, то есть идти к состоянию, ну, если вы женщина, ну, неважно, не мужчина, женщина, то есть это женщина, связана с семьей, с творчеством, с достатком, благосостоянием. Кстати, Венера это является управительницей, управительницей знака Зодиака Телец. Это ваш управитель так теперь в сочетании с влюбленными здесь возможно э, ситуация брачная Здесь может быть какой-то выбор, связанный с любовью, встреча с любовью, для кого это актуально, рождение союза. В некоторых случаях бывают и любовные треугольники. Также это может быть необходимость заняться своей внешностью, красотой. А Если по работе это творческая работа, работа тоже может быть связана с красотой. И здесь есть еще и новые начинания, новые знакомства в этой сфере. И есть еще необходимость немножечко ну, не торопить события. вот так вот. Или, может быть, вложиться сначала в них. То есть, немножко вложиться, а потом вы уже получите свое сполна. Ну, вообще-то, события очень приятные. Здесь даже вам лучше знаете, намек на то, что Подайте своим чувствам, поддайте своим эмоциям, слушайте свое сердце, делая выбор. Ну что ж, думаю, что прогноз был для вас интересным. Пожалуйста, поддержите канал своими лайками, делитесь также подпиской, комментарии тоже свои оставляйте. И до встречи в следующих периодах.